Всем привет! С вами Маш Смолот. И сегодня я буду показывать, как я создаю картины в стиле Стрингард. Что для этого я буду использовать? У меня есть щит из сосны, склеенный. Ему уже два года, его не покоробило. Отличная работа столера. Выглядит красиво. Это единственный заготовок, который у меня остался, 45 на 45 сантиметров. Дальше. Распечатанный любой печати цветной рисунок, который я буду, собственно, повторять. Затем гвозди. Гвозди я буду использовать разные. Толщина 1,4, а длина 20, 25 и 32. Это я взяла специально разные, потому что... Я хочу сделать многоуровневую картину, поэтому, чтобы, чтобы показать объем, а поэтому в центре будем использовать 32 мм, немножко по, фери, по периферии 25 И на самом кончике 20 Также мне понадобятся нитки. Обычные швейные нитки разных цветов но не выходя за гамму конечно стопроцентного попадания не будет но у меня и нет такой цели сто процентов повторить у меня цель сделать плавные градиенты вот. также будет примешиваться черный цвет ну, в общем, Марилку я буду использовать на водной основе обычно 80 рублей стоит в а Орех. цвет орех если покрыть Слой 3 будет практически черный цвет, что им мне и нужно. Так. И самое главное это макет. Я на своем принтере распечатала размер в размер, то есть 45 на 45. Такие вот листы получились в разрезе. Сейчас я это все склею. Получится цветок, который, по которому мы будем убивать гвоздь.